Тройка воды, и наступает мир, и лечится душа. Так в единении с природой ты обретаешь суть любви. Изображение карты. Чистая прозрачная вода пронизана лучами и теплом солнца. Нет больше сомнений и борьбы. Старые одежды сброшены и оставлены на берегу. Движение и покой плавное течение голубой воды и прекрасная обнаженная женщина, отдающая себя воле мирного плеска волн. В этот миг существует только блаженное ощущение единения с миром и растворения в чувствах. Есть только радость и движение, спокойствие и блаженство, осознание красоты своего тела и любви. Эта карта созвучна девятнадцатому аркану, но только если в карте «Солнце» мы видели полет на крыльях любви в небесную высь, то здесь радостное погружение в глубину своего бессознательного и чувственного начала. Я одна, и для того, чтобы любить, мне никто не нужен. Я люблю весь мир. Я люблю тебя и себя в этом мире. Моя любовь чиста и безгранична. Значение карты Внутренняя свобода Сопоставление Я и окружающий мир Прислушайся к своим чувствам Звенящая чистота Мягкий свет Внутренний мир Это карта покоя и самодостаточности Внутренней гармонии и углубления в свои переживания В тройке воды открывается тайна искусства любви о котором писал в своих работах великий психолог и гуманист Эрих Фром. «Почему-то в нашей жизни стало общепринятым мнение, что любовь, именно любовь, а не страсть, возникает внезапно, длится вечно и приносит состояние полного счастья. Главное, чтобы был объект, достойный этой самой любви. Сколько раз нам приходилось слышать «Я много раз влюблялась», но никого не любила по-настоящему, не встретила человека, которого можно было бы полюбить. Но любовь – это состояние души и достоинство не того, кого любят, а того, кто любит. Если вы видите прекрасное в любимом и умеете проплывать сквозь холодные течения, омуты и водовороты, которых хватает в любой человеческой душе – если вы, несмотря ни на что, умеете быть счастливы с тем, кого выбрали себе в партнеры, да и в конце концов, если вы умеете быть счастливы сами по себе, от того, что мир прекрасен в своем несовершенном совершенстве, вы владеете искусством любви. И эта ваша великая способность будет проглядывать в каждом вашем движении, взгляде и слове, и окружающее ответит вам тем же. А если кто-то не сможет этого сделать, то это будет его, а не ваша беда и проблема. Состояние Я слушаю себя, я плыву по морю моей любви в лучах света, который пронизывает меня насквозь. Все светло и спокойно. Упоение своими ощущениями, гармония с окружающим миром, Самодостаточность Отсутствие напряжения Преодоление внутренних барьеров Купаться в собственных чувствах Характеристика отношений Свобода, взаимопонимание, внутренняя раскрепощенность и самодостаточность партнеров Впрочем, эта карта может указывать и на блаженное одиночество Физическое состояние Такое состояние заставляет нас чутко прислушиваться к себе. Разве может быть что-нибудь приятнее удовольствие от одиночества? Чувство. Свободное наслаждение своим состоянием. Человек находится в гармонии с собой и окружающим миром. Предупреждение карты. «Не заплывай слишком далеко». Ты можешь не совладать со своими подсознательными энергиями или теми ощущениями, которые встретят тебя на глубине. Совет карты. Будь собой, погружайся в мир своих ощущений, проживай их. Похоже, что ты сейчас ни в ком не нуждаешься. Астрологическое соответствие. Меркурий в раке. Второй декан рака. Эмоциональная Образное мышление, позволяющее создавать свой собственный необыкновенный внутренний мир в обыденной реальности.